Какой момент мы перестали слышать друг друга. Актер Михаил Ефремов, которого после вынесения приговора по делу о смертельном ДТП отправили в московское сезон номер 5. 11 сентября был переведен из карантинной камеры в обычную. К нему в изолятор поклонники уже пишут письма и приносят подарки. Правозащитник со слов Ефремова передал журналистам, что новая камера знаменитости четырехместная, но в ней до его перевода сидели два человека. Ефремов стал третьим, при этом к условиям содержания у актера претензий нет, в камере есть холодильник и телевизор. Ефремов сказал, что один его сосед обвиняется по статье, связанной с нарушением оборота наркотиков, а другой, по какому-то делу, связанному со строительством. Артист заверил членов комиссии, что отношения с новыми соседями у него прекрасные. Он добавил, что во дворике, куда Ефремова с сокамерниками выводят на прогулки, есть теннисный стол, и артист говорит, что с удовольствием играет с ними. Также сообщили, что в первые дни пребывания в СИЗО Ефремов получил более 100 писем от поклонников и обещал на все ответить в ближайшие дни. Сотрудники из говорят, что к Ефремову началось паломничество. Простые люди несут передачи. Одна бабушка принесла пирог собственного приготовления, но ничего этого в СИЗО принять не могут, за несколько дней месячный лимит в 30 килограммах на передаче Михаил уже исчерпал. Сам он просил передать, что у него все нормально, он ни в чем не нуждается.